Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Сергей Кролик. <клых> Сегодня я хотел бы поговорить, что же у нас в перспективе, что же у нас в настоящее время, ну и что у нас было пару дней назад. Ну, начнем с прошлого. Как всегда, это все люди любят. Приезжали к нам покупатели, то есть, нет, не с этого начинаем. Взял я на компьютер, напечатал листовки мясо кролика 14 рублей убойным весом за 1 кг мяса в скобочках без кости то есть филешка ну 14 рублей месяц жизни кролика 10 рублей потом большими буквами подписчикам канала YouTube серия кролик предоставляются скидки до 15 процентов внизу YouTube канал о кролиководстве синоводстве тоже держим уток курей, там цесарок бла бла бла бла ну вот наступает день X начинают звонить мне люди Алло Алло все хорошо Ёпрасы ты по 14 рублей за килограмм мяса ну я такой знаете ну да 14 но если вы подписываетесь на канал то у вас по 12 рублей Ой ну я не знаю терепери. я говорю если вы в возрасте не пользуетесь интернетом я и так вам продам по 12 то есть ну вы приезжаете и без проблем. Потому что если с доставкой работать, вы извините, до города мне здесь без машины, тем более. На такси что-либо нанимать. До города мне здесь сколько? 13 или 14 километров. И возить у меня сейчас в настоящее время нет возможности. Ну, короче, один звонок, второй, третий, четвертый. Короче, обсуждение, бла-бла-бла-бла-бла, цену загнул. трипыри правда, у нас курятина. Филе, наверное, уже по 11 рублей. Но ну, это не, никому не интересует. Сало соленое у нас уже по 16 рублей. 15 копейками это стабильно. С вареной шкуркой такой, которую не вкусить. ну Это тоже никого не фифик. А то, что кролик по 12 рублей за килограмм мяса. Ой, дорого. Ну, ладно. Дело в другом. Приехали ко мне пару человек. Покупали у меня кроликов. Фадиль, покажи, каких кроликов. Вот такие крольчата. Им один месяц там и буквально уже 5 дней. Вчера и позавчера им было один месяц, там и, ну, 3-4 дня. Говорит, продай кролику. Да я говорю, ну, без проблем, показал всех своих кроликов. Не, говорит, это сильно большие, у меня столько денег нет. Продай маленького кролика. Короче, отсюда продал кролика одного. И другой выводок, такой же самый, только еще, наверное, меньше, там, 30 дней. Пришлось тоже продать, короче по 10 рублей ну месяц жизни 10 рублей я вам объясняю что такое кролики он еще под мамкой сидит, да? они ведь ну не самостоятельно у них еще желудок не не говорит ты мне тут не рассказывай, я уже держу 20 годов кролик, мужик таки на фольксваге не приехал и мне рассказывай я же всю жизнь кролику держу только ты мне продай такого кролика который не болеет я говорю не понял ну понимаешь в прошлом году у меня были кролики заболели Uh -huh. какой-то заразы и все подохли так ты вот мне продай такого я читал где-то в интернете или в возите я не знаю где читал который вообще не болеет блин думаю начинать тебе по ушам ездить там у меня супер-пупер кролики они вообще не болеют я говорю мужик ну на вы ну таких в природе не существует даже то же самое знаете подошел еще не женатые девушки слушай давай я женюсь на тебе вопросы да, но ты мне ради такого который никогда не будет болеть ну, то же самое практически. Ну ладно, купил, да купил, я объясняю, что он может умереть. Процентов 40 это стабильно, ну 50-то многовато. Процентов 30-40, что он умрет. И ты ничем ничего ему не сделаешь. Ну ладно. А вот это Беглец, покажи его. Uh -huh. Он собака. Ну, то есть кролик, но он не кролик, а он собака дикая. Он убежал из своей клетки. Потому что это мальчик. Мы его подготовили на продажу один. Знакомый приезжает, сказал, нужен ему uh -huh. крол. Кролл такой, что будет работать. Поверьте, этот работает. Он выгроз дырку и между первым и вторым ярусом. Покажи-ка. Устроил себе побег к девочкам. Ну, побег это, ладно. Вот он из земли, да, из земли залез сюда, то есть uh -huh. под клетку тут же мамки сидят. Я его ловил два дня, как бы, ну, там, триплым. А Юля тоже вчера бегала. Ну, Юля тоже бегала. Да. Я Пап, не нравится, Это прям, я ну, так ловил. Сейчас нужно по ушам отвезть, потому что физически было невозможно. Угу. Он почему-то был сегодня здесь. Как меня увидел, клешком <свят> ковбойским, блин, прибегает сюда, но тут его же точно защимит. Нюансы. Так, дальше а -а -а. по кроликам. Смотрите. Дальше так по кролик. как у меня купили оттуда сверху, купили у меня отсюда. Вот посмотрите. Да, может вы извините, клетка там не супер-пупер. Но фишка в другом. Здесь у мамки было 7 штук. Друзья, остался один. То есть самая большая покупательская способность у населения покупать за 10 рублей месячного кролика. Но это их проблема, правильно? Наше дело вырастить. А их на покупать. Дальше, что еще хотелось рассказать. Приезжал я вчера в государственную организацию, бла-бла, трепели, там кроликов держу, если никому нужно. Ой, господи. Короче, сделали мне крадлом, что я кроликов держу, потому что работаю в сельскохозяйственной организации. И только за счет сельскохозяйственной организации я содержу у всех участок. А то, что мы сутками над этим... Дурацким комбикормом учился, да? То, что у меня накладных уже больше, чем туалетной бумаги, да? По поводу покупки э, всех компонентов этого зерна для того, чтобы сделать этот комбикорм. Никого даже не, не интересует. Они сидят такие, крали. Э, сколько там человек? Шесть, может, пять в кабинете. О чем вы нам рассказываете? Ваши кролики бы не просуществовали, если бы вы не работали в колхозе. Ну, стоябос. я, конечно, спорить с этим не стал, потому что, ну, что толку переубеждать человека, если вот он, вот он такой. Будет есть китайское мясо, ну, якобы мясо китайского кролика в копеечке, еврике или короне, но здесь у нас не копят, мы Ну, и бог с ними. Так, у нас, слава богу, маленькая новость. Здесь была кровь два штучки живых. Сейчас достанем, посмотрим. Два штучки родили блин. Ну, это даже... Но они жирные. О. Тоже черные ну. ну так два штуки хорошо. Двинься, папаша. Это не папаша? Двинся, папаша. А, нюхает. Ну конечно, нюхает. Ну и малыш И второй такой же самый карапус. Уже у него живот, блин, больше, чем у меня лучше. Это хорошо. Маленькая. Ничего себе маленькая. А вторая. Прочим, Наверное, коричневая будет. Оно же куда-то куда Или идет. серая. Блин, этот такой большой, что он все место занимает. А, я спойла второй. О. Ну, такой бурый, серый. Ай, и хвостик. Ну, хвостик за сумму собой. Ай. Так, у нас. Так, куда ты его приснунете? Угу. Ну, это на время его. Куда-нибудь. Пойдем. пойдем. говорит. Эть. Вперед. Сейчас он Я его ждал, Юлька не ждала. Тут ветер, конечно. Не Ой, да, а тут то... ну, мне жалко кролик. Все равно пошел символ достал. <смех> а там уже у нас да? ветер. Ветер. Так, пойдем Страх. Поехал я вчера в район прячемся, Прячемся, сюда. Да, ага. вот. Заказала сюда все-таки USB панели. 20 штук. Цена их там порядка 30 рублей, плюс-минус 20 штук. Мне как раз хватит все по периметру зашить и немножко крыши зашить. Ну, чтобы все было красиво. Угу. Прежде чем панели нам будет зашиваться, сюда еще взял утеплитель, но не в плиточном варианте, немножко дороже, а в рулонах. Один на рулон 15 квадратов. Я заказал 16 штук, то есть чтобы мне хватило Поверху пустить и все, и все стенки тоже общить Слышите, там уже начинаются войны Кот в э, но мы, мы его пересадим в другую клеточку Сейчас вот, он дальше. там порядки доведет Что еще у нас? Ну, если никто не знает, как продавать кроликов Пишите свои объявления и развешивайте на, по всей территории я извиняюсь ответить на звонок. я но только что вот еще раз позвонили мне из города кличева сказали спросили есть ли у меня кролики я говорю есть у меня кролики продаете кроликов продаю кролика а можно к вам подъехать я говорю без проблем конечно подъезжайте так что друзья всем огромное спасибо за просмотр данного ролика я не буду затягивать эту всю потому что они уже где-то вот рядышком как только привезут нам панели usb утеплитель и шифер Конечно, мы это всем покажем. Как мы это будем делать, мы это тоже покажем. Полностью пролелись по периметру. Это уже все. Мы с цементными работами практически закончились за исключением дорожки. Ну, дорожки тоже будет, конечно же, отдельная история. Всем счастья, было получше и всех благ. Всем пока.